как тебя зовут, я забыл. Лев! Лев меня зовут! Лев! Мамаш, а, э, ну как тебя Что зовут? За я тигр этот лев. Занимаешься спортом? Стой! Я тебе еще кошку свою покажу, подожди! Кто? И богу она бомбовая! Тигр! Сейчас Давай. пока вспоминаю. Я видел, там собака есть. Мне кошки больше нравятся, не знаю.